Сегодня 3 ноября 2021 года. Находимся мы в городе Гулькевичи, Краснодарский край. Спасибо, Павел. Да. Возле здания Гулькевичской прокуратуры. Я хотел сегодня попасть на личный прием уже в четвертый раз к зампрокурору Меритукову. <связывающий> Меритуков. По факту хищения у меня и переноса частной собственности линии водопровода и всех с ней причастных коммуникаций. То есть, повторюсь, я уже у на прием был четыре раза. Преступление, о совершенном преступлении я узнал в 2017 году. Сделал много обращений в отдел в ОМВД, но виновные лица не установлены, к ответственности не привлечены, моя собственность первоначальное положение не приведено. То есть я сам узнал, кто это сделал, что за лица, что за организации, почему именно, как, для чего. Вот сейчас я пришел среда у нас сегодня опять наличный прием но у нас вот такая вывеска висит никем она не зарегистрирована ни печати, ничего прокуратура сама она закрыта на звонки никто не отвечает вот 20 минут назад мы здесь прибыли никого нет соответственно у нас находится э, рядом следственный комитет я обратился Кмельников. к Мельникову да, наличный прием вот он мне эти обращения зарегистрировал при обращении так как в прокуратуру я не смог попасть на личный прием, я согласно 59-го закона оставлю заявление. там. три заявления. Вот. Заявление подал также сообщение о преступлении о том, что руководитель Гуркейского МВД Малюков Александр Сергеевич вызвал меня неформально к себе в Гуркейском МВД на беседу. Вот, вот сейчас открылись, вот сейчас мы к вам сейчас. 20 минут назад не был обратился на личный сюда да. звонил да. видеокамеры изучил видеокамеры сейчас я сделаю, секундочку сейчас малюков и в неформальной беседе принуждал меня к тому чтобы я не писал заявление по факту течения и привлечения к ответственности виновных. думайтесь думайте сотрудник полиции руководящая звено первое да человек принуждая к тому чтобы человек э, не требовал своих прав более того, он скрывает преступление, он не исполняет свои обязанности. Более того, он оказывает методы давления. Принуждает, чтобы не писать заявление. Ребят, что у нас происходит? Почему? В связи с чем я обратился в Следственный комитет, писал в ГОМВД, звонил в ГОМВД, это красавица. чтобы провер... проверку. И вот меня следователь Миличенко. Обратите внимание, как у нас в некоторых случаях делают, Да.